Всем привет, это 20 серия про Clash of Clans. Что ж, я обещал 20 серию выложить про Full 4 таха. Но тут остались одни сборщики, вот часов. У меня даже все казармы улучшены. Можно увидеть по рисунку. Да, если вы хорошо разбираетесь, чем отличается, например, сборщик эликсира восьмого от шестого, тогда вы можете понять, что, чего мне осталось прокачать. да. И я обещал в воскресенье заснять, но я чуть не рассчитал, что вот еще вот эти сутками -то будут. Поэтому ну вот этот сначала 12 часов, потом еще сутки. Короче, максимально восьмой уровень. Видите, дальше нельзя, уже 56 тысяч. Вот, и поэтому я решил это снять серию так посредней. Назову ее так. Да можно назвать, в принципе, Full 3 ТХ. А в следующей серии вы запечатлете. Ой, full 4 ТХ. А в следующей серии вы запечатлите реально фул четвертую ТХ. Я вам даже вот здесь покажу. Здесь вообще пусто будет. Мне даже интересно, что там будет показывать. Потом я поставлю ратушу на прокачку. И потом через два дня еще раз зайду. Да, придется вот так сделать. Но эта серия будет мощная, очень мощная. 21 получается. 21. 21 серия точно. Смотрите, 1000 уже... тысячи эликсиров. Ой, фу, 1000 опыта нужно, даже больше, чтобы перейти на следующий уровень. Сейчас у меня 1008. Нужно, по-моему, 1150. Так, извините, была пауза. Так. Ну так вот. Давайте я вам покажу одну из своих атак. Здесь я зафармил 100 тысяч эликсиров. Да, можно ее, кстати, назвать. Зафармил 100 тысяч эликсира. Да. Вот, смотрите, я обезвредил ПВО. Здесь, кстати, неплохая атака Шарами. Они свою роль хорошую сыграли. И Хок тут вообще мощный С роль сыграл. Смотрите, они прям... Я примерно рассчитал, чтобы они уничтожили ПВО. И вот сюда примерно, видите, засунул ну, около 15 воинов, чтобы они уничтожали вот это. Дальше я отвлек башню ручницы, чтобы она не стреляла по шарам. А по поводу гиганта вообще. И все, и шаров больше никто не может без времени. Осталось только успеть. Вот это тоже сложная задача. Ну и дальше я выпущу 19 гоблинов, когда вот это все уничтожит. Сейчас Хога убьют, но вот эта пушка будет бессильно против Шума. Вообще ничего не сможет сделать. И смотрите, сколько я уже лесов добыл. Это, можно сказать, заброшенная база. Видите, мне интересно, что было бы, если бы они еще были бы переполнены. Да. Ну все, для вас и я... Прям вам запечатлел вот этот кадр. Да, с full э, 4 ТХ. А потом сразу же будет пятая ТХ. Весело, да? Но главное, что этим будет два дня. Вы знаете, как это тяжело. Еще терпеть нужно. Терпимость вообще большая должна. Блин, почему ты не подлетел сюда? Сразу бы две этих получается, Ну и ладно, тупой шарик. Видите, шары какие хорошие, по идее. Да, шары это хорошие воины. Смотрите, я еще и не всех воинов потратил, чтобы вот так на фарме. Круто, скажите же. Давайте ускорим. Ну, вот так все. Да. Да, мой. Так. Ну, и тут на, пеня... на меня нападали. Смотрите, как, как хорошо значат войска в крепости клана. Вот он на меня напал гигантами, 7 гигантов выпустил. Мои лучницы, смотрите, на жизни гигантов, смотрите внимательно. Они так быстро у всех уничтожаются, как будто я не знаю их арбалет, их 9 арбалетов сюда туда. Вот, я не знаю, с чем это сравнить. Вот эти лучницы вообще хорошие. Но они все равно у меня смогли на фарме. Вон, как-никак, на 3000 3000 эликсира. У меня можно гораздо больше. Кстати, как вы видели, у меня уже помещается по 500 тысяч ресурсов. Вот. Значит, уже тут тоже на фолле. Я везде на фолле, кроме этих сборщиков. Нафиг они мне вообще нужны? Мне просто интересно, что здесь будет написано. Может здесь вообще будет э, серым таким выделено? Типа вообще нельзя в этот пункт идти Ой, а вы знаете, кстати, что такое личный перерыв? Это, короче, вообще впадло так. Вот это, ну, вот три часа проходит, ты такой играешь, может, играешь. Потом вот сюда в бой пытаешься зайти, вот пишешь. А у тебя там надо подождать до конца личного перерыва. Потом, когда у тебя может случайно вылезть, вылететь. Ой, кстати, хорошая база. была. 30 тысяч ресов, я 4 пропустил. Ну вот вылетит, все, тебя не запустят в течение около 40 минут. Ты вот это же... Вот, и так и пишут. Вот так и пишут. Да. Примерно. Но у меня еще 3 часа 45 минут до личного. Так что я могу не бояться. Слушайте, а может знаете, куда пойдем То я туда давно очень не нападал. Мне даже интересно, что-то. У меня все равно денег этих мало. Ой, много. <с2> Мало. Две мортиры, видите, мощные. Можно сюда напасть. Ну ладно, сейчас вот эти гиганты. И варвары. И варваров сюда. Надо пушку уничтожать. А вот сейчас гиганты вот эти мортиры будут уничтожать. Мне кажется, хорошее это... Здесь лучница, кошку, И здесь лучница, кошку. Смотрите, как хорошо пристроились. Да, варвара тут фаны. Скорее надо клубнировать. Вот, давайте вот так. все идеально. А, ну сейчас гиганты дамочат. Я уже спидалась. Там еще один гигант, если что. Ну все, как видите, база наша. Притом, тут -то временем вообще не ограничиваемся. Можно бесконечно атаковать. Кстати, вот эта база легко берется вообще одним шаром. Да-да-да. Одним шаром можно легко побить эту базу. Я помню на том Аке... Она у меня была пройдена на одну или на две звезды. Я просто... Один шар взял и все, и никаких проблем. Не бы хоть тут поболошку поставили, что ли. Чтоб как-никак и обороняться. Ну хотя не знаю, это же база для слабеньких. А я там отсталый. Я не слабенький. Я что-то не нападал и все. Ну, я вот луками решил попользоваться. Хотя варвар тоже хорошая штука. Ну, теперь можно сторожевую башню. Там еще вот раз, два, три, четыре. Так, если еще вот золото дураков, если они все по три, один из них по два, то я еще получу, знаете что? Бонус 100 вот этих 10. А еще, по-моему, с шестого можно до десятого уровня улучшить золото хранилище. А седьмой до донец. Мне тысяча опыта добиться в Брестеле. Вот, еще за это 100 опыта. Ладно, такая вот серия получилась. На этом я с вами прощаюсь. И ставьте лайк за то, что у вас 1010 опыта. За то, что у меня 1010 опытов. Такое число красивое. Ладно, пока. Чао-чао.